Добро пожаловать на очередную серию прохождения великолепной исторической стратегии Age of Empires 4. Настоящая миссия повествует о периоде освободительной войны, которая велась Королевством Франции против Королевства Англии. Непосредственное участие в данном конфликте оказалась знаменитая персона Жанны Д'Арк. Настоящий игровой сценарий содержит интересные по своему функционалу игровые механики и сюжетную составляющую, которую вы можете оценить, просмотрев данное видео. Всем приятного просмотра! Вот наш авангард, в котором присутствуют легкие всадники, рыцари, а также два разведчика. На нас совершена засада из лесной части. Английские лучники пытались преградить нам путь, но ничего по сути у них не вышло. Продолжаем свое стремительное наступление. Мы попытаемся обойти англичан и зайдем им в спину. Вот такой вот раш они явно не ожидают, я думаю мы поступили исключительно правильно. Так, подобрать золото необходимо. Идем дальше. Ну вот, в принципе, мы встречаем. А, посмотрите, Абертит! можно попросить помощи за Абертит! то золото, которое мы приобрели. Ну что ж, лагир. Ага. Королевские латники, всадники, пехота и лучники. Ну, я думаю, королевские ладники. And received a detachment of reinforcements. Кто еще лучников? Не думаю, что лучники нам особо понадобятся. Ну давайте лучников. Вот таким образом. Так, кавалерийская часть будет под цифрой 1. Пехотная составляющая нашей армии будет от цифрой номер два. С учетом того, что здесь армия неприятеля представлена в основном копейщиками, я думаю, что наиболее успешное противодействие им смогут оказать именно пехотные части и лучники, методично расстреливающие врага. Между этим Кавалерия может поддержать наше общее наступление. <плыв> так, мы начали наступление. Поддержим наступающих кавалерий. Во избежание лишних потерь наступаем объединенным войском Пикота и кавалерии. The French recaptured saint and prepared to rendezvous with but mm. a large English detachment had set up a blockade. So long as that force was in place, the French the French vanguard vanguard Золото собрали, я думаю, что вызовем так у нас две тысячи золота. Увеличим we пехотную составляющую they нашей армии. Прорвите английскую блокаду. Давайте посмотрим, что это похоже. А вот и англичане. Ага, вот они заняли позиции. Понимаем. Обойдем. Постараемся обойти. Пойдем наших друзей И Ланганель надо срочно оставить Успешная блокада приносит свои плоды. With the English blockade destroyed, the French vanguard rejoiced at the arrival of Jeanne d'Arc and her troops. д'Арк. The, the, the remaining English forces would now seek to escape the through the town of Три вражеских regiments were converging on the town, along остановить main roads. трех дорогах. Жан должен был остановить на дорогах. Жан должен был остановить их на трех дорогах. Жан должен Жан Так, подлечились, идем. Уничтожьте остав... оставшиеся английские полки. Враг отступает. Ощущение, что они нас заманивают в ловушку. Не дадим сбыть их планов. Били. Прекрасно. Враг разбит. Остается вызвать подкрепление. Я думаю, что нам не хватает пехотной составляющей. Тысячу осталось. Королевских латников подтянем. О, пехотная составляющая. Теперь у нас приходит уже с арбалетчиками. Замечательно. Жанна Д'Арк может подлечить наших бойцов, что в принципе мы и сделаем. Пока подойдет подкрепление, я думаю, все состоится. Um, победить англичан. Ну вот, по Мы можем захватить его. Продолжим продвижение к Патэ. Безусловно, игра очень красивая, очень выдержанная. Играть в нее ну просто удовольствие. Англичане, занявшие основные направления по дороге к этому населенному пункту, выглядят неубедительно в своих попытках защитить свои позиции. Миссия достаточно интересная прорывная. Угу. А, англичане атакуют, понимаю. Захватить Пот. Ну что ж. Так, Пот. Я захватил ее. <плодицейские> угу. Отлично. У существенно увеличилась наша армия. Осталось разбитым англичан. Это будет сделать не сложно. Очень прекрасно выполнена озвучка. Просто наслаждение слушать озвучку войск. Великолепно поработали люди над этой игрой. Чувствуется от начала и до конца качество. А вот и армия врага. Атакуем Займемся Займёмся остальным. Минус свойства. Ну что ж, осталось встретить последнюю группу англичан. А, у меня предел численности войск. Настолько успешно я сражаюсь, что просто и подкрепление вызывать некуда. Понимаю. Тем не менее. Что могу сказать про численный состав французской армии? Уже поиграв в эту игру, я понял, что именно французская армия славится тем, что в ее составе а, но одни из самых а, тяжело вооруженных конных подразделений. Это именно королевские ладники-ветераны, кавалерия, тяжелая кавалерия ближнего боя. Мы наблюдаем сейчас, как англичане неспешно пытаются форсировать реку. Думаю, по пути к этому действию мы их и перехватим. Для начала попытаемся уничтожить эти осадные орудия, чтобы они не были задействованы Осадные орудия промахиваются. Отводим солдат. И как монголы, атакуем вновь. Отход, атака и снова. Отход и атака. Войско, ашелан, вино и разбит. Здесь без вариантов. Прекрасно. Это было приятно и очень интересно. После преследования и битвы французы разгромили оставшуюся английскую армию, их Жанна-Дарк могла безопасно его короля Франции. Молодец, Жаночка умница спасибо за просмотр этой серии смотрите следующие выпуски нашего прохождения этой прекрасной игры спасибо что были с нами ну и собственно вас ждет бонусный видеоролик внимание к просмотру Their chance of survival lay with barber-surgeons. From cutting hair to removing limbs on the battlefield, the job of a barber-surgeon was varied, and so were their tools. 600 years ago, surgery was very different from today, and this is some of the kit that the surgeons of then would be using. For example, amputations. This bit of kit was used to cut through the skin. Then you need to get through bone, and this is what they used. Believe it or not, this was used for neurosurgery. But what they didn't have at the time was anesthesia. Despite carrying out major surgery, barber surgeons had no formal training they learned, they learn on the job, and the place where they practiced the most was the battlefield. This was also a time when new surgical techniques were developed, particularly when it came to saving the life of a future king. In 1403, 16-year-old Prince Henry was injured in the Battle of Shrewsbury while fighting rebels trying to overthrow his father, King Henry IV. The arrow penetrated his right cheek and became lodged at the base of his skull. He was very lucky it didn't kill him instantly. Prince Henry pulled the arrow from his face. The shaft came out, but the arrowhead remained lodged inside. They needed to get that out before infection set in and killed him. To the rescue, celebrated surgeon John Bradmore. Bradmore recorded what he did. ...to save the Prince's life... ...including a picture of the tool he made... ...to extract the arrowhead. And it works by ensuring that the tip is closed... ...and then inserting it... ...along the track caused by the arrowhead... ...until it meets the arrowhead. Then the screw is turned... ...to expand the tip... ...locking it in place inside the arrowhead. And then ever so slowly and gently... ...you extract, making sure that you don't lose it along the way. I'm amazed by the skill that would have been needed to do this successfully. Can you imagine how good that felt when that came out? The young prince survived to become King Henry V, hero of Agincourt. But perhaps the real heroes of medieval medicine were the barber surgeons, who saved countless lives on the battlefield.